Расточные резцы тип 1332 предназначены для использования с расточными головками. Они применяются при обработке сквозных и глухих отверстий, наружных поверхностей, торцевания и выполнения прочих операций для получения более точных результатов в работе, а также создания высокой частоты обработки. Резцы изготавливаются разной длины и имеют цилиндрические хвостовики двух диаметров. Так для расточных головок тип 1320 используются резцы с диаметрами хвостовиков 12, 18 и 25 мм. Для установки этих резцов в головки, для резцов с хвостовиками диаметром 25 мм, нужно воспользоваться переходными втулками тип 1334. В головках тип 1350 и тип 1390 резцы имеют диаметр хвостовика 18 мм. Резцы оснащаются тремя размерами сменных твердосплавных пластин с механическим креплением S-типа. В линейке имеются резцы для горизонтального расположения в расточной головке. Быстрая замена пластин, высокая надежность при интенсивной эксплуатации и более производительные характеристики являются преимуществом этих резцов над обычными с пластинами.